Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать мишку. Но сначала подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну Но что, начнем? Вот такие вот я рисунки нарисовала. Это мишка. Я еще рисовала другую мишку. Такой вот дельфинчик. Ва -ва. Кексик такой, с листочком, и зайчик. Пишите, понравилось, как я эти рисунки нарисовала вам в комментарии. Что Сначала мы рисуем мордочку. Носик. Такой вот у нас носик получается. I it is so glassed. должна рисовать мордочку. Сначала провки нарисуем. Самкушки. Вот такие у нас куши получились. Рисуем теперь ручки, нишки, лапки рисуем, одна лапка. Кофточку нарисуем. Вот. Вторую лапку рисуем. за кофточку нарисую. у нас мишка получится. Далее я рисую. вот такое рисую. Еще в Такое узкое рисую. Рисуем. Еще лапки, где осталось нам нарисовать. Ее уже лапки нарисовали, еще нам две лапки нарисовать надо. Теперь мы начинаем нашу мишку раскрашивать. Внутри ушка я ну, рисую, а буду раскрашивать розовым. Вы можете, ребята, раскрашивать сами, таким цветом, каким Вы захотите. Мордочку я его раскрашиваю коричневым светом. Я тоже его крашу коричневым цветом. Точку я украшу желтым таким цветом. Еще чуть-чуть рапче добавляю, так у меня такого желтого цвета кофтосочка получилась. Ботик, теперь я вам вот такой, ребята, получился у меня мишка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии, как вам понравилось, как, как я нарисовала эту мышку. или видео, пишите в комментарии.